как заболевание. Старики рассказывают нам это, забывая, что эти истории правда. Мертвецы Меделин, Колумбия Контент Филмс продюсеры Олег Ларанга и Лаура Гомес. исполнительные продюсеры Брэд Фурман и Алекс Гарсия Автор сценария Эндрю Постон В ролях Джексон Рэдбун Диего Бонетта Мария Месса в роли Мелоди И другие Подбор актеров Аарон Гриффит Оператор Джошуа Рейс Монтаж Харальд Паркер Режиссер Кирк Салливан Здравствуйте Здравствуйте Я Майкл uh, Я был у вас вчера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 Пока, Гектор. Удачи. Будильник на 6 утра. Эй, эй уходи с моего крыльца, давай. Фуэра. Уходи. Фуэра. Пошел, сказала. Фуэра. Давай, давай. Простите. Козел, вот той. Простите, сеньор, простите. Мудила. Чего ты извиняешься? Что ты тут делаешь? Давай вылезай. Мудощё. Сеньор, ты ещё херил? Что происходит? Успокойтесь. А ну отстань. Когда приедут копы, я скажу им, что видела, как вы убиваете. Отвали. Уезжай. Я найду тебя, ублюдок.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 Дети. Есть oh. кто? Oh. Есть oh. тут кто? Uh, Молоди.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 Привет, как себя чувствуешь? Кошмарно. Что случилось? Посмотри. Не вся ночь была плохой. Нравится? Да, хорошая фотография. Ну, такой Дэнни. Да, вчера ты повторял его имя. Мой младший брат. Он умер. Извини. Отлично, ты проснулся. Пойдем, покажу тебе окрестности. Мне пора. Уже? Да. Веселись. Уверена? Да. Веди себя хорошо. Хорошо. Хорошая девушка. Пойдем.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 Домой. Спасибо. кто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 Честно говоря, свобода – это просто охеренно. Майкл, поднимайся сюда. Мне и тут хорошо, спасибо. Это не так. Ты живешь в пузыре. Скоро он лопнет. Давай. Молодец, Майклу. Майклу негде жить. Но если он хочет стать одним из нас, ему нужно. Встать одной ногой в могилу. Но сначала тост. За новые начинания. Вверх-вниз. Центр внутрь. А теперь, настоящий напиток. Что это? Друг бы не спрашивал. за хрень О, да это Сейчас это только хорошо. начало давайте тусить Майкл. Дэнни? Дэнни! Майкл, посмотри на меня. Майкл, ты со мной? Да. Ты видишь меня? Да. Перед тобой кое-кто стоит. Смотри. Видишь? Да. Да. Ты ненавидишь его. Ты хочешь, чтобы он умер. Эй, посмотри. мной, Да? Тихо. Поздравляю. Ты сделал первый шаг, чтобы стать мертвецом.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 Я покажу тебе то, что твой парень не сможет. Что, недодрогу из себя строишь? Мы с ребятами живем так, будто мы уже мертвы. У мертвеца нет обязанностей, он не живет ради других. Не беспокоится о том, где ему достать денег. У мертвеца нет прошлого. И нет сожалений. Мы делаем, что хотим и когда хотим.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 стать мертвецом? Идем. Три с половиной километра лучшие дороги Медельина. Ровнее, чем Мамма Это сумасшествие. Твой страх контролирует тебя. Если боишься смерти, он подчинит тебе. Станешь мертвый сон. Не будешь ничего бояться. Мне не страшно, я не хочу умереть. Мне не страшно, я не хочу умереть. Надо было купить подгустник. Зачем? Для этого сыкла. Живи, будто ты мертв. Так веселее посмотрите на него Мне страшно. Эй, эй, эй, отпусти меня! Отпусти! Отстань! Отпусти!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 чувствуем жизнь, находясь на грани. Это наша жизнь. Чего ты хочешь, Майкл?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 Витамины. ГУМК. И черная звезда. Черная звезда. To... Пусть попробуют все. <связывая> нет, нет. Но если ты хочешь, я достану. Только тебе. У нас будет самая шикарная вечеринка. <связывая> <связывая> Это твое воображение. Тебе просто кажется. Майкл, Майкл, что тебе кажется? Да нет ничего. Все нормально. Правда? Да, да все да? отлично. Пойдем.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 Миллион раз, поверь мне, видишь несложно, давай, давай, Майкл, да ладно, будешь плескаться серьезно. Ну, ты попала, Правда? ты попала. <плевит> <плевит> <плевит> Тебе кажется. Просто кажется. Ты куда? Что такое Майкл? Майк Майкл.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 Да. Конечно, любил. Тогда я уверена, что он чувствовал это и простил бы тебя. Маурица, сними Москву, пока мы вдвоем. Нет.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 Да, да, вот yeah, тут. Right yeah. Эй, твари! Вы что тут делаете? Okay. Чего? Ты долбанулась? Рисуешь поверх моего. Okay. Никто этого не докажет. Не трогай ее. Майкл, Майкл, все нормально. <реку> что, Гринга? круто строишь? <реку> Твои граффити yeah. были ужасны.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 Не думай. Сделай. Давай. Закончи с ним. Ребе его. Теперь ты мертвец.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 ДИНАМИЧНАЯ Винс! Винс! Вызывай скорую! Что случилось? Винс! Винс, ответьте мне! Ответьте мне! Самопожертвование, необходимое для ритуала.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 Это те ребята, с которыми я живу в заброшенной больнице. Я знаю, кто может помочь.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 Мы уже закрыты. Уже закрыты. Ничего страшного, я просто возвращаю книгу за друга. Шапишика требует жертвоприношения. Но использование Яхы с правильными намерениями даст тебе шанс противостоять ему. Мы должны начать.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 Да? <свят> Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет иди сюда поэтому ты здесь Пошли.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 Куда ты хочешь? Домой. Старики говорят, что грусть рождает пустоту в наших сердцах. И дух Шапишико заполнит ее.